Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Влад, и сегодня продолжаем играть в сети Skylands. В прошлой серии мы остались на том, что мы город построили, короче, город строили, да. Построили, кстати, пожарку и милицей. Ну, кто не видел, ссылочка внизу будет. Ну, конечно, да, короче, да, кто не видел прошлую серию. Да, так-то... Ну, прошлая серия вообще была по сети Cardinal, но... Я задам ссылку и на cd кар и на CD-скан, что я не смотрел. Короче, да. А, пока при... все, всем приятного просмотра, кто кушает, кто нет. И при... я хочу привести мини-викторину, да. Вам нужно поставить лайк под видео, подписаться на канал, нажать на колокольчик за 5 секунд. Давайте, начинаем. Раз, два, три, четыре, пять. Все, если успели, пишите в комментариях, кто успел. кто такие пишите, я успел, там и все сделал. Короче, я буду лайкать и да, писать красавчик. Короче, а мы начинаем. Да. Так, давайте. В этой серии я хочу построить школу. Школу надо построить. Вот, сейчас. она. У меня вообще просто Начальник школы вообще нету просто. Я хочу построить, конечно, не район, но я хотел... Вот, публичная библиотека тут. Старшая школа. Потому что старшую тут есть обычную, но это... что это? не понял. А что это такое? Фигня какая-то. Ну и будем дома строить, но это в принципе логично, что мы делаем каждой серии. Блин. Что за фигня? Вечно строит и блин, и куда, и куда я построю сейчас? Куда? А тут некуда. Кафешку сносить придётся, да? Блин, я не хочу кафешку сносить. Походу за пожилыми. Центр-по. Так все нормально, а пожилыми людьми, я понял. Ну, пожилыми это... Да, ну ладно, у нас есть общее. Придется строить вот так вот. Так, давайте, вот так вот. Чтобы соединить. Давайте соединим... Да. Типа вот так вот. Во. Вот так, можете сюда уже ехать, пацаны. Пока здесь ничего нету, конечно, но... Блин, 4000 опять. Блин, ну что делать? Вот что теперь делать? Что случилось, наверное, наоборот? Не знаю, что... Случилось то, что я... Не хотела. Пускай так будет, наверное. Такая вот фигня. Или... Не знаю, как это так. Ну, конечно. А что я могу сделать? А что? А что тебе не нравится опять? Ну, да, конечно, раньше было лучше, но что я и Плата за чё? за проезд? Плата за проезд? Чё? Чё, реально так можно платить? Ну пускай они будут платить мне деньги. А, ну да. Неплохо, сплатить. Неплохо было бы. Но нет. Я так не могу. Я не буду так делать. Ага, сейчас они что платить за проезд. Они так платить не хотят за налоги. А тут ещё за проезд будет платить? Офигеть просто. Ой, города. Да, так-то я не хочу такого. Уедут нафиг и все, до свидания такие. Давай, до свидания, все. Хотя я этого не хочу, чтобы они уезжали. Не надо уезжать. Ну, тут и так все плохо, видно без вас. Так, я хочу районную школу где-то здесь построить. Или здесь. Детская боль... Да я в курсе, что... Да, тут детская боль... Да ладно, тут детская больница есть. А я не знал, блин. Так, может здесь построить? А, блин, хватит мне напоминать. Я в курсе, что тут есть. Блин, а ч плюс 3? Ч так мало людей живёт? Плюс один, сейчас в минус будет еще да, уходить. А не плюс 8. А деньги в минус уходят. Уходят. Да, в минус. А почему? А почему минус? Ч я опять не так делаю? Ч я не так делаю? Почему минус чё я не, не так делаю? Что я налоги плачу? Что-то налоги сильно большие. Налоги будем поднимать. А ну, не совсем обнаглели. Капец просто какой-то. Прибыль ноль долларов. Почему ноль? Я почему прибыль не иду? Что за фигня? Что за фигня, я не понимаю. а 15 долларов, 400. Все, вы будете мне налоги платить. Да? О, нормально сразу стало. Налоги сказал заплатить, все уже... Да, правда, не уезжай, наверное. Ну, сделать? Ну, налоги надо поднимать, А то я сейчас минус да нафиг это не надо вообще. О, дождь начался. О, блин, все. Ну да, не разузнятся, ты я плюс пошел. Да я думала, там не профи. Как, уйди отсюда. Можно менять, оказывается. О! Ха-ха-ха! Вот такая будет! Офигенно! Так что тут не строя нифига? Я хотел вообще дорогу построить, вы меня запутали, блин! Идиоты! Да пофиг! Надеюсь, вам не... Да нормально, что такое? А, там что, издеваетесь что ли? Да вы что, издеваетесь что ли за ⁇ -мо ⁇ я даже школу не могу построить, капец. А нет, могу. А нет, не могу. Ай, нафига я дорогу строилась здесь. Ну что делать теперь? А? Где здорово, Где строить школу, я не понимаю. Здесь что ли строить уже Тут уже людей не будет. Ну давайте построим здесь школу, мне как-то плевать. Районная школа, пускай здесь. Ага, офигенно. Никому она нафиг не нужна будет, да, потом? Сейчас я ее построю, блин, и никому она уже не нужна будет. Так. Ага, ясно. Угу. Понятно все. Давай хотя бы здесь, у нас здесь будет людей вещи. Я здесь, считаю, ее построю. Я вот здесь буду строить дома, понятно? Вот так вот. Давайте скрин сделаем. Давайте, я... Ага, ага, я понял. Ага, вот ну, так вот. А, ну, я понял. Community school. Блин, дождь идет, мне он не нравится. Нифига себе, там слушать. Ща. Так, а, а как? А, вот так, окей. Все, ясно, все нормально. Так. Окей. Так, давайте теперь построим уже. Наконец-то, это. А я... Ч, минус ухожу опять? Э! Да, минус ухожу. Походу, все отказались платить налоги. Собаки, блин. Налоги, налоги быстро заплатили мне. А, пошли, не нафиг. Не платят мне налоги, нифига не платят, ну и все. Ну и без, без школы сейчас останетесь. Еще налоги один раз не заплатите, все без налоги. А что вам не нравится? Мойте купить. А, участок земли. Нифига себе. А мне норм пока, что я я не буду покупать. А, нормально, чё да нормально что? Так нормально у нас все. чего вы тут нету? Мне налоги вообще люди не платят, что за фигня? Мне это не нравится. Смотрите, 549, 528, нифига себе! Не отказались походу все налоги платить. Вот Оттипиут меня. Я блин для вас все строй, строй. Ой, налоги даже платить не может, что за фигня? Идет странный запуск. Ч ⁇ Ч ⁇ Тут сдохся, Вот, блин, все-таки надо было достроить. Да, а вы что, сделаете? Сноси его быстро нафиг. Э, как его снести? нету дома. дома нету. Нет дома, нет проблем. Что такое? Что такое? Что такое? такое? Налоги слишком высокие? Да ладно, серьезно ну Нет, стой, это не честно, нет, не понял. А я не понял, чё так. всё, да нормально же. 14% по-моему, вот. Давай 12% послали. такое? Чё такое 12% по Норм должно быть. Вон, никто тут не жалуется, налоги все высокие. Это нормально налоги, чего вы несёте? Чё вы несёте какой-то бред? Я сейчас вам повышу налоги нафиг, если будете выпендриваться. Будут налоги еще выше, блядь. По-моему, и так у, нас, у вас нормальные налоги все. У вас так все нормально. Ч вы тут выпендриваете? Выпендриваются из-за того, что у них там налоги не Немножко не нравится, блин. Конечно, блин. Немножко, Еще как-нибудь еще множко. А что вам не нравится, блядь? Новые службы, да ладно, серьезно? Э, в смысле чего? Ч ⁇ они уехали? Ну что, наверное, дураки, что ли? Куда вы уехали? Ну и ладно, всё, всё. Будут тут заводы строить. Буду здесь заводы строить, строить У меня будет город заводов, все. Город заводов. Да нафиг. Мне. Так, стой, на паузу поставь, а то он как шурт делает вообще. Как, ищ... как убрать опять, я забыл. Так, я хочу вот этот. Не могу. Стоп, а как их убрать? А, так? забываю вечно вот так. Все вот так вот. Ну а теперь нормально. Ну а теперь нормально. Так, вот так. Так, а ну-ка. Не, не, не, Вот так. Ага. Ага, вот так. Вот так вот, чтобы вот так вот было все. А теперь нормально. Чё, кому не нравится это? Где 500? Опять кто-то сдох. Ну что за фигня? Вот так вот. Если кто-то умирает, то все. А то я просто у -у, сношу идол. Так, все норм, нет, нет... О, воды нет опять. Опа, а такое? Не понял! То у нас не было света в прошлых сериях, понтип. То сейчас у них уже нету, блин. А ну да, все-таки одна не справляется. Не понял. Все. Есть вода, есть вода. Есть вода, все. Ну да, все-таки одна не справляется. Новое здание. Что? Что это? Кладбище? Кладбище? Серьезно? Ну и ладно, кладбище. Кладбище то да кладбище, шо, шо такое? Ну, все-таки люди у нас умирают, чего-то, я не знаю. Да что им опять не нравится, я не понимаю. Че, поликлиника одна не справляется, че за фигня. Тут вообще она не нужна, в принципе. А че она не справляется, я не понимаю. о, -о, -о, -о. Да, такое. Если честно, такое себе. Все плохо, блин. Не пускай так да, Ну я в минус судьбу, но ну, мне как-то пофиг. Ща я в минус уйду, походу, мне надо налоги поднимать опять. Ну то реально будет все печально. Ну тут не будем трогать, тут 15 поднимут. Тут вообще надо 16 поднимать, а то не совсем обнаглее. Тут я, а тут я не могу ничего. Вот. Кредиты можно? Пипчей. Да нормально тут все, чего. Надо руки мы тратить не пьём. Тут тоже надо поменять. Сейчас мы все исправим. О, это можно вообще вот до сюда выдергать. Она а нафиг нам не нужна. так все я исправил. должно лучше быть и ничего не поменялось походу ну короче да потеряли кошелек а на чё... да мне давайте это я потерял чего мне налоги слишком дай пошли вы нафиг я сейчас вас несу нафиг чего мне нравится самый промышленный район да в мире чего это такое не понял что-то не проводил, что ли? Фонор уже, Чё, я в детей проводил, вроде. За ими Сколько он? 22 тысячи, да, идите нафиг, бля. 22 тысячи. что такой уход дорогой-то? Ну? что там такое? У меня 5000 всего. Что я могу сделать? Я ничего не... Мне надо переезжать, походу. Походу, в следующей серии мы будем уже на новый остров. А то что-то тут не то уже. Почтовая служба, ч ⁇ Что, почтовая служба? Да ну нафиг, что Такси, ну такси, да, я знаю. но почтовая служба, это уже перебор, не кажется? Автобусная депо, блин. А да, такое. Это что такое ещё? О, что это? Порог, да это ну нафиг. Плата за проезд. Плат. No, ну, это, кстати, при. Это уже при этом нормально. Ч там опять? Ч, налоги слишком высокие, Вот начинается опять. Налоги слишком высокие, да? Да офигеть какой-то. Налоги слишком высокие. Стоять. Ч, я всего 16% делал? Что такое? Не понял. Ладно, пускай будет... 15. Нормально 15? А, конечно. 14 надо поставить, как и был. Надо было 2, 14 поставить. А если 30? Ой, это вообще они просто не смогут платить денег. Они не смогут. Окей, уменьшим. Ну, я, походу, в минус уйду сейчас. 14. Короче... Будем ориентироваться где-то на четырнадцати процентов. Пока. Чё? О, уже кого-то похоронили, походу. Два человека. Три. Да, жутковато. Немножко. Ну а шо? что, шо? Ох, нифига себе тут движение. Блин, мой отсюда, Может быть тут построить какой-то... Город опять? Но я не смогу следить. Ч такое опять? Кому не нравится? Налоги слишком высокие. Да ладно. Надо просто работать нормально, а не налоги. А налоги сразу высокие. Да нормальные налоги, мне нравятся. Так, автобусный дыбку. Сколько стоит? 30 тысяч. Офигенно. Я, походу, еще рано сюда заглядывать. Это что такое свалка? Я... А, я, а на чем тут вообще? На налогах зарабатывать, что ли? Я не понимаю. А почему я не могу строить эти... Вот эту фигню. 7500? Сколько? 7500? А я что издеваетесь что ли, надолбуюсь? Где я вам 7500 возьму, а? Совсем, что ли, долбанусь? 7500-то должен, нифига себе. Мне тут полгода придется отстраивать. 7500, -мо, моё это вообще... Это уже перебор, по-моему, немножко. О, заброшенные здания, чё? Думаете, что не да? Думаю, да. Нафиг Новый да. Новые постройки! Чё, чё проблем какие-то есть? Я же говорю! Ух ты, нифига себе! Ох ты, нифига себе! Тут какой-то капец происходит. Надо сливать нафиг отсюда. Нет, надо сливать. А то тут капец полный произойдет. Если они сливать не будут, то это капец. 15 тысяч, вы что, издеваетесь, что ли? Хорошо, я его построю. Да, ну когда-то. Ну когда-то же я его построю, надеюсь. Вот, она будет здесь стоять. Где она будет стоять? Я не знаю. Остопусная А это не остопусная это Такси, такси, блин. А ч вам опять? а блин, а упали, мы Забрасывается. Заброшено. Офигенно. Почему? Из-за налогов такой какие-то? Офигеть. Они такие... Они что, налоги не могут выплатить, что ли? Я? я офигею просто. Вот какие-то... Странные. стираны люди. Блин. Так хватит новые задания мне давать вообще. Задолбали. Куда мне эту таксишку ставить? Здесь будет стоянка такси, нифига себе. Пускай здесь стоянка такси, нифига себе тысяча долларов. Серьезно, тысяча тысяча баксов за стоянку такси. Чуть -чуть. Ну нифига себе, ну вот его тут две только. Ходили. Я думаю, три хватит, да? Все, я думаю, три хватит. Нормальная эксплуатация такая. Но я думаю, три стоянки это хватит, или еще одну построить? Давайте еще одну построим, но ну, нафиг она мне нужна, эти честно. Может быть, кто-то таксишку захочет. Че из там? Опять что не нравится? Чё вам не нравится? Чё... Полиция, но... Образование, да, хреновое образование. Я, я согласен с вами. Образование плохое. Но ну, а что я могу сделать? Ну, давайте парк зато постараемся. Все счастливы будут. Нет. Всем как-то на парке плевать уже. Ну, парк, ну блин, ну что, ну, Давайте парк постараемся поставить. счастливый зато будете, а? По-моему, всем плевать как-то на это. Ну парк, смотрите. Ну, смотри, все счастливы какие стали. Счастливые просто капец. Мне, да, мне нравится. Ну подумаешь, налоги слишком высокие. Ну подумаешь, блин, ну что она, ну, за фигня. Ну всем же нормально. Пару человек налоги не могут выплатить. Опа, наверное, не Опа, не понял. Опа, стоять-ка. Ну, стоять. Ой, уже пер... О, 1 января 2022 года. А, у нас денег нет. У нас денег нет. Извините, пацаны, я не знаю. А кредит брать не, не вариант. Че, Ригги? Ну, мы это налоги повысить. Ну, с электричеством я согласен. Надо повысить. Повысить немножко. Чуть-чуть, потом я уменьшу. Все норм вам норм должно что-то всем плевать походу на налоги помните на да, такое 100 тысяч, 100. о норм у некоторых это есть фух ну, она сейчас появится опять будет проблема А чё, реально электричество фигуло? так а чё они строят, почему? Почему никто ничего не строит? Я не понял. Я, я не понял, блин, давай стройте, что-нибудь. А вы чё, издеваетесь, что, издеваетесь Вы что, издеваетесь надо мной? Вы не строите заводы, почему? Людей увеличивается, завода не строится. Сладкий. Сладкий. Накройте. Ну что, реально придется надо строить? Надо походу за реально строить дороги. Да. Место уже занято. Офигенно. Еще опуются воду. Хоть они и не строятся, но меня как-то плевать. А место уже занято. Я, совсем. не буду я разрушать ничего. Пускай так и будет. Ну занято, так занято, а что я могу сделать? Тут, видите ли, тут какая-то фигня крутится. Ну, подумай. Да, вот так вот. Надо переезжать, походу. Либо уже строить в другую сторону. Вот сюда. За пределами города. Ну, все, Тут пределы города уже, считай. Ну, подумаешь, пределы города и что. Блин. Эх, ай, ладно. Да не нравится, но вы из него уедете, нафиг О, это из-за чего? Это из-за чего? Офигеть, минус ну, четыре. Ничего нового построить, что такое? Что такое опять? чуть минус восемнадцать человек, за что? За то, что там не внутри? Где их не хватает? Ну, блин, подумаешь? Ну, всех бывает, а воды нет. Ну, ничего страшного же. Да. да, походу надо все-таки... Да ну нафиг, я так и вообще быть. Чудесно, я такой мечтать не смог. Ну да, только и налоги немножко высокие, я так все не знаю. реально 13 поставить? Я думал, нормально все будет. Ну, с заводом же нормально. Ну, не знаю, я пофиг как-то... Ладненько. Так, давайте уже построим заводы, ой, заводы, дома, потому что заводы на этих заводах это невозможно. А кто работает-то будет, а? На этих заводах? А? Никто. Ну, если так подумать, то никто. Да, походу я зря сюда поставил, очень зря. Вот там нормально еще, а здесь нет. Вот здесь я зря поставил, и еще это фигня. Вот это я зря сейчас. Магазинчики лучше построю. Они будут как-то защищать меня. А тут вообще эта фигня! Да вы что, издеваетесь надо мной, что ли? На паузу быстро поставили. Нифига себе, тут вообще эта фигня. Они а не будет страшно возле кладби сейчас жить. А там дальше уже норм. А тут норм уже. Тут не так страшно. Ну, шы, ну да, страшно может еще. Может быть еще там есть. В гости приведение, приведение, здорово. Такой в гости пришел. Так, все норм вроде. Ну, город, смотрите, развивается, вообще капец. Вот смотрите, за сколько? За три серии вроде бы. Вот такой город, смотри, уже все. Надо уже переезжать на, на другую. Это реально уже город разрастается, просто капец. Склон слишком крутой. Нифига себе. Вот это да. Вот это. Поворот. Склон слишком крутой. Нифига себе. Вот этого я точно ожидать не мог. Видите ли, им склон, склон слишком крутой, блин. Офигеть просто. Капец. Ладно. Что там, водичка есть у кого? Место уже занято? В смысле занято? Не понял, а как я тут воду, воду буду строить? Ну чё, идиоты, что ли? Новые здания. Да мне плевать как-то вообще. А да, вообще плевать. Че там, занято, не занято? Мне как-то плевать. Короче, чё у нас? Вот так, вот так вот строим. А вот тут лучше убрать, надо. Да? Так, ну тут же вроде норм будет, наверное, что да О, смотри, дом тут построить можно просто. Если цунами какой-то будет, то все, минус дом просто. Просто бах, и все, нету дома. дома. Бах, и нету дома все. Вот там есть дом, а тут пожар, в смысле? Мусор, чего? Вот это я немножко не посмотрел, да? За городом, уже тут какой-то бред происходит. Пожар тушите дебилы. Вроде потушили. Фух, ну пожарка то, -то все-таки работает. Мусора скопился мусор. мусора, мусор. только здесь, да? А Нам ну как стоять, я не успеваю вообще. Ч это средняя школа? Где... Ох, нифига себе школа так, нормально так школа, так школа. А здесь? Сейчас... А у меня денег даже нет. Офигеть, какая-то очень здоровая школа. Нифига себе, это что за школа такая? Это у нее нет, прям. Это старшая школа, нифига себе. Вот это да, вот это школа, блин. Это же просто минус все дома. Это а как так? Не Так нельзя, как? Минус все дома! Вот одна школа просто построила. Просто школу, Владик, построил. Все, минус все дома. Минус 200 человек. Чебуреков просто минус 200. Опять дождь пошел. Да что ж такое? А что что-то фигня такая? Просто... Владик школу построил, называется. Минус все дома, блин. Что-то не нравится. Я тебя сейчас уничтожу, нафиг. Не нравится ему, блин. Школу построил, блин, просто. Просто школу построил, и все. Ну да, надо переезжать уже на другого острова, а то это вообще все. А то это уже все, по-моему. Даже не по-моему, а это реально все уже. На этом острове мы уже все сделали. Все, что я мог сделать, это на этом. Опять электроэнергии не хватает. Ну, вот. Сейчас стойте налоги пос. Налоги надо повысить, алё. Так, так, вот чуть-чуть, на 1% процент просто, на 1%. процент. Во, вот так вот. Все. Пацаны, должно все норм быть. Да? все ново пару дней перед электроэнергии посидеть и все ново будет да да ух нифига себе испугался гроза балбахнула Чего? двоим человеком не хватает энергии ч за фигня а трм же а понятно уже нет и не работает да ну ничего страшного чудесный город да э, я знаю я в курсе блин а нет ну но все равно надо, надо в будущем надо думать об этом. А то это все. А то это все будет плохо, если я не подумаю. Все, будем переезжать, наверное. Давайте уже дорогу даже построим. В следующей серии будем уже на новом острове что-то делать. Развиваться, так скажем. Ну, давайте вот такую дорогу построим. Мини-дорога такая, да? Короче, будем тут уже строить. Ну, воду проводить, это просто капец какой-то, серьезно. от а этой трубы, вот так вот. Сколько? Две тысячи? Капец, ради вас только, пацаны. Только ради вас строят вот такую фигню. Да, такое, честно. Я думала, это будет подешевле, конечно. Да, конечно, и офигенный строитель. Вообще ни разу, конечно. Электроэнергии вообще не понимаю, как сюда проводить. Это, считай, отсюда надо вот такую фигню строить. И место уже занято. Фигня. Капец. Вот так вот. Начальный тут дом будет стоять. Давайте. Вот тут дома будут стоять строить. С построим тут дома. Нет, тут дома не надо строить. Давайте только здесь... Вот так вот, ща ща ща вот тут. так вот, так вот, Во, вот так вот, хотя бы, вот так вот, вот, ну, хотя разницы я не вижу там никакой, но все равно, разница все равно есть, так вот тут дома, вот тут можно вообще не дома строить, а эти, магазинчики всякие, вообще, вот отсюда, типа, потому что там реально машины едут, шуми шумит все, так, вот так вот, все. Ну тут тоже самое можно так. Все, короче, ну и тут тоже там магазинчик построим. Тут может даже заводы построим. Почему бы и нет? Почему бы статьи нет? Заводы здесь не построить? А я заводы люблю строить Всё. А, Люблю заводы здесь строить вот так электроэнергии электроэнергия сейчас дома, да, дом дом должен уже построить ну построиться понятно так вот тут вот так дома тут уже будет жить люди ну это пожарку здесь построим сразу уже а тут здоровье здоровье ну, короче тут а у нас денег даже нет еще ну сейчас деньги прибудут я построю стройте давайте уже а. должны же строить Алло. Ну да, город растет капец просто. Я не, я не успевать не буду вообще. Типа не построили, а тут уже нет. Построить. Купить землю? Да нормально, мне норм. Мне норм, если честно. Так, чё? Город растет капец просто, да. А чё не строится? Ночь что ли? Ну и что? Какая разница, блин, ночь нет. Не строят. Не понял. А я не понял, чего вы не строите. Тут даже, тут даже не заезжают. Как будто бы тут и не существует. Ничего. Люди в горшке. Да, а тебе нафиг. Походу у них уже воры завелись. Надо милиции строить. Ну смотри, копы одни. Одни копы в весь город. Вот это вообще красавчики просто. Здесь тоже а здесь тоже почему? -то. Хотя нафига я не понимаю. Тут даже люди не живут. Я же сказала, построить тут О, уже начали строить дома, домишки. Не понял, что энергии нет. А, а тут вообще везде во всем городе нет энергии. Нифига себе. Вот это да, вот это я... Да это вообще капец какой-то. <св> да ладно, у меня вообще денег нет. Пацаны, я ничего не могу, не могу помочь. Денег не мало. <с> болел. Что за фигня? Да не поможет нифига. Но равно не хватает. Пацанам всё равно не хватает. Не воды, а Всего не хватает, короче. Да, такое. Но денег маловато, я тебе скажу. Я вам скажу, что денег, да, реально маловато. Значит, смотрите, что нам надо сейчас. Надо налоги немножко поднять и все. Но опять налоги поднять. На сто процентов. Чтобы больше проблем никаких не было. А то реально тут вообще. А то тут вообще будет все плохо. Печально просто. Это печально будет. Недостаточно денег. Даже пожарку построить нельзя. Ну, музыка просто вообще самая лучшая. Пожарку дайте мне построить. Сколько там надо вообще денег? 12 тысяч, ясно. Че, энергии нет, я же все поднял. Я поднял и сказал, все. Энергия есть, я сказал. Все. Поликлиника. Да нормально, доедут. Здесь у кого что-то подключиться, доедет все. А вот пожарка не доедет, а тебе процентов. Она тут даже не работает. Если тут пожар будет, то все хана всего. Полная хана. Полностью всем. Всем сразу. Даже не важно, где ты живешь. То даже если там, где рядом, она все равно хана будет. Не знаю, почему, но так. То, что я Я знаю почему. Потому что она такие все. Офигенно, всё потому что у нас Вот так вот. Так, ну мы всё-таки построить заводик упала. Я... А, недостаточно. Ого. Пирамида, это да? Понятно Опять какую-то фигню мелочит, блин. Так, вот так да, короче, тут тоже надо дома строить. Кстати, будем уже скоро заканчивать, наверное. Чай я построю здесь. Всё. Дома построим. И будем заканчивать, наверное. И они, наверное, точно заканчивать. Чуть не понял. Это что такое? Что это такое? Да бах опять какой-то, да? Понятно, все. Опять пахи начинаются, выголины. Ой, не вы... Ну да, выгорено. Логично, где же. Чё? В городе баги, блин. Баги в городе, блин. Ну, короче, у них тут нормальная жизнь. Я, кстати, не смотрю, что тут происходит. Но здесь все нормально. Да, мусора, мусора. Надо, выйти. Ну, а чё, она не справляется. Вот эта фигня не справляется, ахот. Да, так Ну, ничего страшного. Ну, вы будьте А я знаю, чё она дает полиция есть до да, школы нет но она а нафига как школа кстати я тут построю таксишку депо вот -за. если захотите закажите да. хотя бы одна здесь на, на другом острове хотя бы одна да остановить время блин влетить просто капец ну, короче, все, наверное, все. Четыре тысячи людей живет. Четыре тысячи, нормально, да? А когда-то вообще было ноль ноль человек. Вот запомните вот этот город. Будем сравнить через пару серий или через несколько серий. Я уверена, мы в следующей серии, наверное, если вот тут достроим, будем покупать землю, наверное. Либо здесь купим, либо уже здесь. Но здесь нам вряд ли будем? Наверное, здесь купим, потому что здесь реально промышленность просто растет. Может быть, свалку купим? Но нет, я думаю, бессмысленно. Вроде они, вроде бы одна свалка справляется без проблем. Ну да, справляется. Ну не, ну, не всем, конечно. Не всем. Короче, да. да. Посмотрите внизу. Красный кнопок подписаться. Если написано Подписаться нажмите на ну, тогда будет все хорошо. У вас всё. В школе будете учиться на ну, отлично. И да, и удачи плюс, плюс миллиард будет. Короче, да. Ссылка на появившийся ролик будет в описании. Пока ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте и всем пока-пока.